Вот маленькое продолжение по осушке ямы. Качал я качал я ее насосом родничок, блин. Но ну, у меня лежал на боку и протерся вот там граншлак. Видите, сколько граншлака всякого безобразия. Яма была полная, уже доходила вот до второй ступеньки, на тут все была вода. Целый день качала этим ручейком, как бы. Ну этот насос знаете все маленькие алюминиевые лежал на боку и протерся корпус пробовал отремонтировать но вот что-то решил тут поролся в интернете вот такой вот нашел Дензел какой-то говорят что по немецкой технологии где собирает не знаю сами посмотрите как он работает я вам потом покажу просто сейчас я хочу вот эти все ступеньки промыть рам, чтобы Убрать глину. Я вот там затыкал. У меня Вот видео вот там ручеек даже бежит. Его видно вот отсюда. Из-под ступеньки и наполняется вода. Сейчас керхером я все это промою. Чтобы убрать всю глину. Вторую ступеньку я затыкал глиной. Вот там не бежит вода. Но глина, это конечно, она все равно заполнялась. Я хочу все это сделать другой гидроизоляции Если получится все, расскажу все, какой и как, сейчас обзор по насосу Ребята, не берите никакие вот эти вот Как бы они Вибрационные, дешевые там Ручейки, там прочие, прочие Прочие они, Я качал целый день, сидел ими в воду С ямы Этим насосом я выкачал все за 5 минут Сейчас я вам продемонстрирую Как и что я там еще Доработал, но для начала значит, Я хочу керхером Сейчас подключу, вот у меня вот такой бак Есть, бак 100 литровый, я в нем набираю водички, шлангу, керхер, и все, вымою все ступеньки, все дырки, все эти, чтобы потом их пломбировать, затыкать этой сухой цементной гидроизоляцией. Вот, такие дела, вот это мой маленький автопарк, Машина, вторая Ярис маленькая, покупала для жены, но она не ездит. Там механика, она не хочет, надо ей автомат. Видите, женщина не угодишь. Ну, это так, маленькое отвлечение. Сейчас я керхером все это промою. Там как раз будет воды. Много. Много. И потом я вам включу насос. Посмотрите, как он работает через пожарный. Это не пожарный, это просто рукав. Я его покупал отдельно. 20 метров. Стоит он тысячу рублей. По-моему, все инструменты РУ. Но в общем... Смотрите, сейчас я помою, а потом -по покажу вам насос, как работает. И сколько он качает по времени. Вообще махом все высасывает. Так, ну что, поехали. Включаем. Он работает вообще бесшумно. Сейчас напорчик посмел. Видите, как рука надулся. Это как с колодцев воду выкачивают, да? Представляете, вот вода выходит. Таким напором. Это вам не ручи, елки не рынь. Сейчас посмотрим, за сколько время все это у меня откачается. Причем этот насос грязевой, можно все из глиной и все. С маленькими камушками. Напор, вот видите, рукав надулся. Но я там немножко усовершенствовал одну штучку. Сейчас я вам покажу. Что? Все. Вода ушла. Махом. Махом все уходит. Насос поплавком, просто поплавок я зафиксировал, чтобы он как бы не опускался, чтобы насос был в рабочем состоянии. Все минута и воды уже в яме нет а вот здесь у меня бьет как бы разник. надо будет его как-то забивать не знаю глина держит в принципе в принципе вот я те углы забивал глиной она держит воду но вот это я попробую забить раствором, цирризитом. Говорят, он тоже держит в 65 -м. Так, ну что, сейчас я вытащу его. Работает бесшумно совсем. Чтобы отключить, достаточно поплавок опустить. Как будто уже яма сухая, да? Как бы. Все, поплавок опустился, он выключился. Это я привязал тут веревкой, чтобы он был в одном состоянии, не опускался. Все, он выключился. Вот я здесь подмонтал немножко, чтобы большие камушки не проходили вовнутрь. Здесь вот такие дыры через вот эту вот... Значит, если мы открутим вот этот патрубок. здесь видно, что вот здесь вот крыльчатка, она из пластмассы. Если такие большие дыры, как на коробке, но я не буду сейчас откручивать, я вам на коробке покажу. Заскочит какой-нибудь большой камушек, он ее, естественно, повредит. Вот такого вида он. Вот это вся моя модернизация. Вот видите, чем и как. Ну что он хорошо качает, видно, наверное, невооруженным глазом. О, поднялся. Вот, замотал все, чтобы большие частицы не проходили. Всем спасибо.